Всем привет, ребят! Сегодня мы с вами рассмотрим очень увлекательную вообще тему под названием ШКХ. Наконец-таки мы к ней подбирались, подбирались практически тут несколько недель. И на самом деле я бы вам могла бы это рассказать раньше, но, ребят, в какой-то конкретный конгломерат значит, страстей и ужаса не стоит лезть, если у вас нет основополагающих вещей. Значит, как тут справедливо заметили мои коллеги, я вам дала очень такой достаточно большой темп для того, чтобы вы получали какие-либо осознания и достаточно огромный пласт информации, который очень сложно усвоить, поэтому... Прежде чем переходить к активным действиям, давайте договоримся, что вы еще раз внимательно все с листочком, с ручкой значит, записываете, понимаете, воспринимаете, лезете в интернет, копаете информацию, находите какие-то группы, познаете. То есть, в принципе, то, что вам нужно сделать, это самоутвердиться. Понимаете, без самоутверждения в вашей голове, в вашем сердце, в вашей душе вообще куда-либо идти сражаться а, или против кого-то вообще в принципе противостоять, это, ребята, невозможно и недопустимо. Поэтому еще раз повторяем и закрепляем. Да, сначала вы у себя в голове укладываете одну простую идеологию, что вы царь-император хотите как хотите себя называйте, да я вот княжна ольга и меня не волнует вот я так решила понимаете у меня империя что вы там к моей империи какие проблемы там или за претензии имеете это ваша проблема вот ребят то есть придумайте себе кто вы как вы себя будете вести да я не знаю там царица елизавета или кто вы там но по факту это так то есть здесь сейчас смех смехом, но вы должны понять, что, ребят, народ равно человек, да, то есть человек в любом государстве, в любом, стирайте все границы в голове, человек в любом государстве является высшей ценностью и высшей властью. То есть как император сия земли. Вот я император сия земли, да, вот, ну, хочу вот так вот. И все, понимаете, и это не просто хочу, это не просто у меня комплекс Наполеона, да, каждый на это имеет право, каждый, кто осознал, что он человек. Значит, читайте всеобщую декларацию прав человека, она маленькая, ребят, там 6 листочков, если большим 16 шрифтом писать, значит, если там 10 шрифтом, то два листочка, прочитайте, там всего 30 или 32 статьи, всего лишь навсего, прочитайте, кто такой человек. Дальше прочитайте с вот этим пониманием конституцию, ну хотя бы проект конституции. То есть осознайте в голове, что власть здесь вы. И вы не тварь дрожащая, и не на поклон к ним должны ходить. А вы должны двери с ноги открывать и говорить, так, власть пришла, сидите слушать меня. У меня прямые указания, прямые. Вот то, что я вам сейчас говорю, вы должны исполнять, прям вот здесь вот должны летать, как и веник. Все никак иначе, ребята, никак иначе. Если они что-то будут вам сопротивляться и так далее, вызывайте полицию. Полиция обязана, обязана охранять права и свободы человека. Вот прям обязана. Значит, зарубите себе на носу еще одну вещь. Вы человек, как учредитель, бенефициар и выгодоприобретатель, вы недолго приобретатель, вы выгодоприобретатель того субъекта, физическое лицо, которое вы же и учредили, поэтому вы имеете полное право пользоваться всеми его благами, документами, т.д. и т.п., если вам это выгодно. Вот если вам не выгодно облучаться через рамку металлоискателя, проходя в аэропорту, где-то там ФССП и так далее, то вам невыгодно. То вы приходите и говорите, я человек, двери мне открыли в другом месте и пропустили потому что не имеете права, в конце концов, вы имеете право затребовать у них санитарную справку по вот этому оборудованию, да, о допустимых нормах воздействия и всего остального. Вот. И скажите, что на меня, на меня, на человека это не действует. Кстати, по правилам установки вот этих рамок тоже вам скажу отдельную историю. Там э, электромагнитное облучение зашкаливает, это раз. И бедные эти мальчики, которые рядом с этими рамочками стоят, потому что скоро у них там все хвостики повянут. Вот. Но дело даже не в этом, ребят. А, дело в том, что во всех инструкциях по установке этих рамок, что в аэропорту, что в каких-то других подразделениях там и в том же ФССР. СП или в судах, или еще где-либо, в общественных местах, эти рамки по инструкции установлены для физических лиц. Понятно? Значит, вы подходите и говорите, вот мой паспорт проезжает через рамку, а мне открываете отдельную дверь. Все. Только так, ребят, пока вы не научите себя ставить, понимаете, в положении императора всей земли, у вас ничего не выйдет. Поэтому самое важное – это ваше самоопределение внутри своей головы. Да? Вот. Ну, кого там совсем сильно сильно это все пугает, я вам расскажу маленький трюк. Вот. Значит, кого пугают страсти, которые показывают по телевизору, да, что людей в психушку забирают с синдромом Наполеона. Значит, идете в свой психоневрологический диспансер, вот я вам прикол рассказываю, лайфхак, и берете оттуда справку, что вы не стоите на учете. Вот, они вам в эту справку обязаны дать, потому что э, идете просто в регистратуру. Ребята, вам не надо ни в какие очереди, потому что вам справка – это не освидетельствование, вам не надо проходить никакого освидетельствования. Понимаете, вы просто берете выписку в регистратуре, что вы не стоите ни на каком учете. И все, показывайте свой паспорт, они вам дают такую выписку. вот. Но ну, если уж очень хотите, но ну, запишитесь на прием к доктору, скажите, дайте мне там по месту требования справочку о том, что я психически здоров, да, и я нормально, адекватно воспринимаю то, что сейчас происходит. И все, ребят, значит, идете, ламинируйте, ламинируйте, и носите с собой, и всем показывайте, что вот я как раз, в отличие от вас, психически здоров, а если вы верите в то, чего нет, да, ваших там мамонтов, иллюзий, я не знаю. У меня такое ощущение, что наши госструктуры живут по каким-то э, непонятным правилам. Я очень долго выясняла, кстати, э, по каким правилам они живут. Вот, то есть как, как они не знают законы Российской Федерации, в которой они, собственно говоря, являются органами исполнительной власти. И выяснилась э, одна такая удивительная деталь. Меня с ней познакомили наши полицаи в местном отделе. Они мне сказали, что да мы срать хотели на ваши законы, мы вообще их не читали, потому что у нас каждый день приходит столько ДСП. Вот, распоряжение, нам бы хоть их запомнить. И реально они стараются выслужиться, потому что от этого зависит, собственно говоря, их место, да, будут ли они работать дальше. И, честно сказать, они даже не, не лезут ни в какие законы, они их не знают. Вот. поэтому благосклонно к ним, ребят, относитесь их ждут те же самые проблемы, что и нас вот. и все, все пойдем одним и тем же путем, понимаете все мы, собственно говоря, здесь противостоим и боремся против системы против одной и той же системы да? только все с разных сторон баррикад но наша с вами задача сейчас обратить их в нашу веру вот. если мы с ними будем воевать, ребят, тогда это, конечно, будет печалька и беда вот. их надо обращать в нашу веру ну так вот Немножко отступление на 8 минут, но я думаю, оно вам было нужно, ребят. Уж простите меня за это. Давайте, значит, к теме ЖКХ вернемся. Очень классная такая тема. В чем афера, в чем развод? Что такое с ЖКХ не так? Ребят, я постараюсь вам изложить достаточно подробненько и достаточно понятно. Постараюсь вот сейчас по мере того, как я буду рассказывать, я вам постараюсь какие-то ссылочки дать на документы, но, значит, в общем и в целом, может быть, даже вам скину какие-то документы, которые я пишу, ребята пишут, вот, люди, которым я помогаю, пишут, ну, опять же, понимаете, коллективный разум – это вещь очень мощная, поэтому я и призываю всегда всех к сотворчеству, да, один придумал одну фразу, понимаете, а следующий ее дополнил, и получается бомба, против которой невозможно противостоять. Итак, начнем. Значит, с чего бы хотелось начать? Хотелось бы начать с бюджета одного гражданина. Дело в том, что по приказу СССР, который жив, и будет жить вечно, мне так кажется. Документально он жив, ребят. И юридически он жив, и, в общем, кучу экспертиз написано на эту тему, что СССР жив. А Российская Федерация это как продолжитель, да, не путать с правопреемником и так далее. Нет, это продолжитель. Что это значит? Это значит, что Российская Федерация это некая управляющая компания, которой не дали статуса управляющей компании. То есть это исполняющие обязанности управляющей компании. И, о, вот, если вы посмотрите на все должности, на все, а не все о. Почему? Потому что у нас нет ни одной зарегистрированной государственной структуры. Нету. Потому что нет э, конституции Российской Федерации, есть только проект. А все, что создано на проекте, является исполняющим обязанностей. Но это не, э, не президент, не... Я не знаю, не какое-то должностное лицо, ребят, они все исполняют обязанности. То есть они замещают вакантные должности. Вот это нужно понимать, когда вы с кем-то будете разговаривать, да? особенно с должностными лицами различных госструктур. Вот, понимаете, что они все замещают вакантные должности, исполняющие обязанности. То есть в любой момент их могут снять. И они это все прекрасно знают, все это прекрасно понимают, поэтому очень боятся, потому что жрать тоже хотят. Значит, ребят, кто не занимает должности? Это всякие лица или юридические лица, о которых мы будем говорить, да, различные корпорации, различные ООО, ЗАО, ПАО, МАО, там, я не знаю, ООО, да, ИП, в конце концов, которые считают себя ресурсопоставляющими компаниями, которые считают себя управляющими компаниями и так далее. Значит, с чего мы начнем наш разговор? Есть тема ЖКХ, да, или тема ЖКУ, кто по-разному называет. Значит, что это такое? Жилищно-коммунальные услуги. Так вот, ребят, прежде чем говорить об услугах, да, надо сначала понимать, где есть услуга, а где есть товар. Товар – это нечто материальное. Услуга – это работы, понимаете, любого вида работы. Так вот, прежде чем, допустим, разбираться с оплатой за свет и так далее, нужно сначала понять, а свет – это работа, услуга или это товар? То есть что такое свет да? или вода? Что такое вода? Это ресурс. Это жизнеобеспечивающий ресурс. По Конституции Российской Федерации каждый человек Обязан, государство обязано его обеспечить жизнеобеспечивающими ресурсами. У нас есть статьи в Уголовном кодексе, значит, отключение от жизнеобеспечивающих ресурсов – это уголовная статья. В частности, есть целых две статьи про отключение от электроснабжения. Вот, имейте в виду, что это все, ребята, уголовные статьи. Ни одного человека, ни одного гражданина не имеет права, никто абсолютно отключать от жизни обеспечивающих ресурсов, да? Так вот, про ресурсы мы разобрались. Следующий момент. Товар. Какой же товар они предоставляют? Да никакого нет товара. Соответственно, все остальное – это услуги. А за услуги, как вы знаете, по законодательству услуги закрываются актом выполненных работ. Вы хоть один акт своей жизни подписали? За услуги, особенно которые вам пишут в содержании ремонт? ну Нет, конечно, никто никаких актов не подписывал, их никто никогда не видел. Вот. Поэтому, ребят, значит здесь такая знаете, плесень уже образовалась. Давайте будем разбираться, с чего вообще нам начинать. Это такое было краткое вступление. Значит, смотрите, первое, что вам нужно понять раз и навсегда, на чем базируется вся афера ЖКХ. Значит, у нас есть а, устав вашего города, вот города. Вот конкретно где вы живете, вы открываете устав, значит, первое, что вы должны проштудировать, да, это декларацию прав человека, второе, это конституция, проект конституции Российской Федерации, да, вычитать все, что касается человека, про гражданина нас не касается, профизлицы и прочих зверушек нас не касается, человека. Значит, открываете устав своего города, там вы увидите такое понятие, как жители, вы житель. Все, ребята, вы житель, вы значит, применяете к себе все, что относится к жителям. Устав города открываем, читаем. Значит, на портале вашего города непременно есть устав последней редакции. Открывайте, читайте. Следующее, это постановление ВСРФ, постановление номер 3020-1. О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на Федеральную государственную республику и так далее. Значит, о чем здесь идет речь, ребят? А здесь как раз-таки постановление Верховного Совета Российской Федерации, насколько я понимаю. Значит, здесь идет речь о том, что всю собственность, ребят, абсолютно всю собственность передали в муниципалитеты или в МСУ, да? муниципальная собственность стала, абсолютно вся собственность. О какой же собственности идет речь? Вот э, касаемо собственности, это очень большой пласт вопросов, и здесь давайте будем по порядку разбираться. Когда вы покупаете свою квартиру в многоквартирном доме МКД, да, вы покупаете только жилую площадь. И эта площадь отражена у вас в плане, э, не в плане, как он называется, свидетельстве о праве общей собственности. Вот, допустим, 73,6 квадратных метров, да, общая площадь вашего, вашего жилого помещения. Все, ребята, вы купили только то, что вы купили. Но почему-то ЖКХ и всякие там управляшки, да, дармоеды эти пытаются нам сосватать, что мы купили еще и общую собственность. То есть они пытаются на нас переложить бремя ответственности, да, там вы должны нести расходы и так далее и тому подобное. Нет, ребята, ничего подобного. Я купила свою жилую площадь, я за нее несу бремя расходов. Я меняю окна, обои, лампочки и так далее. Какие ко мне претензии? Унитазы чиню там и все остальное, да. Почему же они так настойчиво пытаются обсучить? А я вам расскажу почему. Смотрите, значит, есть два, два таких очень хороших документика. Один документик называется... 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и второй документик, значит вот это 131 ФЗ от 2003 года от 6-10 2003 и постановление, значит, Верховного Совета Российской Федерации 91 года 30 20 1 от 24 12 1993 -го года, ребят, вот этими двумя документами вся собственность была передана муниципалитетам. Если вы внимательно почитаете, какая то собственность, то помимо дорог, бордюров, там я не знаю, деревьев, освещения улиц, трассы, всего-всего остального, вы увидите, что все ваши МКД, дома, сети, теплосети, электросети, все, все общее имущество было передано на баланс города. То есть никакой общей собственности у граждан нет и у собственников нет никакой какая в жопу общая собственность. Значит, если мы почитаем Гражданский кодекс Российской Федерации и жилищное законодательство, то там написано очень четко, ребят, там написаны следующие дословно написано следующие вещи, что Значит, для того, значит, общая собственность ОДИ, да, общее, домовое, общее домовое имущество должно быть, первое, зарегистрировано в Росреестре по федеральному закону о регистрации недвижимости. Да? Значит, первое, зарегистрировано. Второе, каждому собственнику жилых помещений выделена доля. Долю кто должен выделять? Росреестр. Понимаете, ни у УК, ни еще чего-то, Росреестр должен выделить каждому долю. Ребят, она не выделена. Ни у кого нет документа о выделении доли в праве общей собственности. Ни у кого нет такого документа. Соответственно, если у вас нет вашей доли, а, кстати, зачем она делается, я вам скажу. Это, этим законом разрешили себе подъезда отгораживать, общие двери ставить и так далее. То есть вы можете эту общую долю а, в праве общей собственности, мало того, что выделить в Росреестре, да, но все вместе, всем домом значит, сделать регистрацию общего имущества, потом повыделять всем доли и каждый может свою долю выкупить. О ТСЖ, либо какое-то там ваше сообщество МКД, да, вы можете как бы скинуться, да, и сказать, ну, давайте я вам за это всем поставлю, я не знаю, там, кафель постелю на первом этаже, да, до потолка, а вы мне отдадите часть коридора, я здесь поставлю себе двери, да, и 6 квадратных метров себе оттопырю. Вот, это сделано для этого, ребят. Понимаете? То есть, в принципе, разрешили нам ставить тамбурные двери, отделять там две-три квартиры на площадке и так далее. Знаете, есть такие коридоры, которые вправо и влево идут, дверь вход с лифтов посередине. Так вот, можно теперь отделять на основании этого закона. Но для этого надо, чтобы весь дом выделился, понимаете, сначала весь дом общее имущество выделяет, а потом а, Росреестр каждому наделяет долю в соответствии с площадями его жилых помещений, то есть там а, коррели коррелируются вот эти вот значения, да, не просто так всем по, по порядку, да, всем одинаковое значение, нет, у кого-то доля будет больше, у кого-то доля будет меньше, понятно, да? Так, значит, ребят, смотрите, если э, доля в праве общей собственности на общее имущество у вас не выделена, значит, никакого общего имущества у вас нет, и никакое бремя несения расходов на эту долю у вас нет. Но что делают управляшки, что делают ЖКХ? Они вам присылают такой вот счет, да, квитанция, извещение, в котором написано «содержание и ремонт», дальше указывают площадь вашего жилого помещения, умноженное на тариф. Но это в корне неверно. Я вам больше скажу, что это не просто неверно, это запрещено законом. То есть, если вы возьмете... Э, сейчас вам скажу, куда смотреть. Значит, берете... Первое, что на сайте Министерства строительства, да, по-моему, ну, в общем, неважно. У нас в Москве это дом ЖКХ, дом какой то ру. В общем, есть официальные сайты, официальные, которые в вашем городе признаны официальным сайтом ЖКХ и развития. Вот, вот эти вот официальные сайты, где отчитываются все УКашки. Найдите эти сайты, пожалуйста, найдите их. Значит, вы находите этот сайт. И а, вам что нужно? Вам нужно посмотреть площадь общего имущества дома. У вас там будет общая площадь дома и жилая площадь дома. Вот если вы возьмете общую площадь и отнимите жилую, вы получите площадь общего, общедомового имущества. Это лестницы, коридоры, тамбуры, там подвалы, крыши и так далее. Вот Возьмете вы эту общедолевую, вот эту общую площадь, да, и теперь посмотрите, вот сколько вашей, ну, допустим, в моем доме 381 квартира, и там 1100 с чем-то квадратов у меня получилось общего имущества. да? Я, значит, беру значит 1170 квадратов, делю на 381, 81 квартиру, ребят, грубо, просто грубо посчитайте, у вас получится цифра, которая раза в три как минимум, раза в три меньше чем цифра, указанная в вашей платежке, понимаете? То есть у вас будет указано, допустим, вы платите за 76,3, и и как у меня, жилая площадь, да, вот помещ... общая площадь моего помещения, 73,6 квадратных метра. Вот. И я плачу, у меня там, грубо говоря, в платежке написано 76,3, умноженное на тариф, да, за содержание и ремонт, и получилась какая-то сумма. Они мне говорят, что это расходы, ну как бы управляющая компания все, всем говорит одно и то же, что это расходы на содержание общедомового имущества. Вот теперь по этой формуле считайте общедомовое имущество, берите общую площадь дома, отнимаете, значит, жилую площадь, получаете площадь общедомового имущества, делите ее примерно, ребята, примерно, поделите ее на количество квартир, и вы получите сумму, где-то вот у меня получается там, Около меньше 20 квадратных метров. Вот. То есть общедомового имущества, даже вот если всех поровну размазать да, на это общедомовое имущество, получается примерно 20 квадратных метров. Ну, плюс-минус туда-сюда корреляция там, ну хорошо, ну 30. Ну, ребят, ну больше чем в два раза превышение, да, ну это, конечно, бред. И что вы хотите сказать, что управляющая компания наняла каких-то, я не знаю, двоечников, бухгалтеров из ПТУ, что ли? Что они 2 плюс 2 сложить не могут, элементарную формулу применить не могут. А знаете, почему не могут? Потому что нет таких формул. Нет ни одной формулы, которая говорит, как правильно и как нужно рассчитывать вот эту строку содержание и ремонт. Потом, значит, по строке содержания и ремонт, они все должны, вот сейчас, если не ошибаюсь, 741-е постановление правительства есть. Могу ошибиться, ребят, проверьте, потому что номера уже наизусть я не помню. Значит, там написано, что управляющая компания должна отчитываться на этих сайтах по строке содержания. Что это значит? Это значит, что ну, еще в плюс 491-м постановлении про это же написано что а, общим собранием собственников жилья, общим собранием собственников, ребят, никого там не путайте, а, должно быть утверждено перечень общего имущества и его объемы, квадратура, то есть лестниц, столько этих, столько этого, столько этого, столько. А, это должно быть на собрании решено, значит, утверждено протоколы, все дела о голосовании, все должны проголосовать, да. И вот уже на основании вот этого документа Uh, уже рассчитываются сметы по уборке лестниц, там, лифтов, и окон и т.д. Сметы рассчитываются. А вот уже на основании вот эта смета должна лечь в основу расчетов, то есть по фактическим затратам. Они делают смету расходную, да, сколько им нужно потратить. Uh, потом на основании этой сметы в соответствии с долями, Опять же, с долями, ребят, они это все на вас делят. Это как по-хорошему, как у них написано в постановлениях. Да? Но никто этого не делает, честно. А сейчас мы дойдем, почему никто этого не делает. Но по-хорошему должна быть смета. Смета утверждается общим собранием собственников. Опять же, да, не забываем, смета утверждается. И потом эта смета делится в соответствии с выделенными долями. Они это делят в соответствии с вашими квадратными метрами вашей общей площади жилого помещения. Что в корне неверно. Они, не жи... Они же не жилое помещение придут к вам убирать лифты, лестничные пролеты и так далее. Понимаете? Вот абсурдность самой ситуации. То есть логика отсутствует напрочь дальше ребят они вот по 741 по моему но ну, могу ошибаться не помню номер обязаны отчитываться по строке содержания они не отчитываются то есть они грубо говоря должны эту смету выложить и по этой смете отчитаться что ну вот запланировано вот такие работы а выполнено по факту вот столько значит как они факты закрывают факты закрывают актами выполненных работ то есть сколько вот по факту выполнила, сколько там раз вышла уборщица, сколько раз она там лифты помыла и так далее, и вот они по факту платят. Данные могут расходиться, поэтому они обязаны для жителей, обязаны на этих ресурсах отчитываться. То есть сколько было, бы, может быть, перевыполнено было, да, может быть, там, не знаю, снег убирали и так далее. Вот. Кстати, до снега мы сейчас тоже дойдем. В общем, ребят, понимайте, да, что строка содержания общего имущества, она не, не, я не, знаю, не выдерживает никакой критики, да, начиная с общего имущества, которое у нас не зарегистрировано в Росреестре, а обязано по закону быть зарегистрировано. Обязано. Значит, второе, это то, что у нас нет выделенной доли нашей личной, то есть ни у кого нет дома на руках свидетельства о праве на долю в праве общей собственности, да, доля выделения долей. Ни у кого этого нету, а раз этого нету, значит, пункт первый смотрим, чье имущество. Собственно говоря, ребят, чье имущество? А имущество, возвращаемся, 131 ФЗ и, значит, постановление 30.20-1, имущество принадлежит муниципалитету. То есть в моем случае городе Москве. Все, у меня есть департамент имущества в городе, вот департамент имущества занимается всеми вопросами. Соответственно, все, что принадлежит, вот все, что относится 491-м постановлением, все, что относится к общему имуществу, чердаки, лестницы, окна, т.д. ТПП, все, все, все, все, вот это вот принадлежит городу Москве. Причем, ребята, даже электросети, тепловые сети, ваши батареи в ваших квартирах кроме приборов отопления в виде радиаторов, да, то есть до первого крана отмычки, либо, ну, если у вас там старая схема, да, подключения радиаторов отопления, то есть без прибора. Сам прибор отопления не входит в, общую, в общее имущество, вот, потому что он уже собственность жильцов, да, как и краны ваши, как и, собственно говоря, оборудование, это собственность жильцов. Вот, опять же, все трубопроводы, все-все-все, да, стоячные трубы, все это входит в общее имущество до первого крана, до первого шарового крана, отключения там и так далее. Вот, ребят, это вы должны понимать. И это все барахло принадлежит вашему местному э, муниципалитету. Не вам. То есть вопрос у вас должен быть простой. Э, у вас есть на руках свидетельство, о праве общей собственности с выделением именно вашей доли в вашем МКД. Нет? Какие ко мне вопросы? Пожалуйста, все вопросы в муниципалитет. Я вот вам сейчас зачитаю, как, как я пишу вот этим попрошайкам, но просто, чтобы вам интересно было, да. Я пишу следующим образом, что если у вас ко мне, как владельцу права собственности, имеются какие-либо вопросы или материальные претензии, или вы хотите мотивировать свое обращение, статьей 540 Гражданского кодекса и рассказать про так называемый публичный договор или конклюдентные действия, рекомендую вам учитывать, что согласно другому публичному договору Конституции Российской Федерации, а именно статье 7 и 9, все свои материальные претензии администра... адресуйте в администрацию города Москвы лично Собянину, Сергею Семеновичу. Вот, вот я на все вопросы, на все ответы, вот на, на все претензии со стороны управляшек всех отправляю к Собянину. Да? Ну, у вас там мэр города какой-то другой может быть, поэтому туда. Вот. Дальше, если они не согласны с Конституцией Российской Федерации, то все претензии могут быть направлены напрямую прямую гаранту Конституции Владимиру Владимировичу Пучину, да. Если у них именитация, имеются претензии по поводу всеобщей декларации прав человека, да, то, пожалуйста, в Генеральную ассамблею он через электронную приемную могут обратиться, адрес тоже можете им скинуть. вот, Ребят, поэтому э, вы понимаете, да, что они с вас требуют за то, чего нет. То есть у вас этого нет. Они ссылаются, я вам скажу, в жилищном кодексе, есть такое, такое, такой пунктик, он очень веселый, да, и это, в этом пунктике написано, что значит, право, право на несение вот обязанностей да, возникает с момента приобретения собственности. Так я согласна, я же и несу за свою собственность ответственность, понимаете, вот они все этим мотивируют, да, там, вот, я же несу за свою жилую квартиру, то есть она у меня не в разрушенном состоянии, ремонтик, тут полы помыты, все дела, что, какие претензии, вот, значит, ребят, не забываем, что 188 федеральный закон, да, так называемый жилищный кодекс Российской Федерации, не прошел правила опубликования, то бишь не имеет права применяться, не забываем об этом уведомлять всех ваших управляющих, всех ваших попрошаек, если они будут ссылаться, они там, как правило, две-три статьи оттуда берут, вот, которые им выгодны, да, а на все остальное закрывают глазки. Значит, 354-е постановление, излюбленное постановление всех управляющих компаний. Такая же история, не прошло э, опубликование. Значит, для энергетических компаний, у них там тоже есть постановление под номером 442 от 04.05.12 да, и 11.78, от 29.12.11. То же самое, ребят, тоже не прошли эти НПА, никакие, э, значит, официальное публикование, поэтому не могут применяться, не несут никаких правовых последствий. Если вы не исполняете эти правила, то все в сад. Значит, второй важный момент. Вот э, первым, давайте еще раз, первым моментом мы закрепили что, ребят? Мы закрепили, кто такие собственники. Да? Если кто не понял, я сейчас все повторю, ребят, смотрите. Очень кратенько постараюсь. Во-первых, мы с вами до этого разбирали очень интересную вещь что вам дали паспорт Российской Федерации. Ну, это членский билет, я не знаю, пропуск, как хотите называйте. Но сам по себе паспорт – это некий документ, принадлежащий Российской Федерации. Вы на этот документ купили свою квартиру, но вы не стали при этом собственником. Вы вам выдали свидетельство о праве собственности. Вот кто не понимает, в чем разница, я вам привожу очень хороший пример. У вас есть право на работу, и у вас есть работа. Вот почувствуйте разницу. Да, вы сидите дома на диване, у вас есть это право работы, но у вас нет работы физически, понимаете? То есть наличие у вас права на работу не гарантирует вам работу, понимаете? То есть право есть право. Вот у меня есть право, я не знаю, на светлое будущее, но это не значит, что завтра у меня наступит светлое будущее. Но право-то у меня есть. Здесь важно понимать, что в случае наличия права есть такое, такая формулировка, как реализация вашего права. Так вот, нам Российская Федерация дает три направления, как мы можем свое право на собственность реализовать. Мы можем собственностью владеть, распоряжаться и пользоваться. Три. Ребята, владеть, распоряжаться и пользоваться. И по большому счету законодатель не ограничивает нас даже в том, что мы можем свою собственность уничтожить. Ну там они, правда, сделали приписочку, что не нарушая права и свободы других лиц, да, то есть, но в рамках вашей отдельной квартиры вы можете сделать все, что хотите. Если при этом дом не рухнет, то вы ничем не виноваты, да. И никакие там государственные жилищные инспекции, посылайте всех на три буквы в пеший эротический, потому что они не имеют права. У нас жилища по конституции неприкосновенно, никто не имеет права вас нагибать никакими перепланировками, узакониваниями, это лишняя обдираловка, да, то есть придите, мы вас сейчас тут оштрафуем, там еще что-то, ребят, все в сад через суд, да, вот, пожалуйста, вот решение суда мне принесете, потом мы с вами будем разговаривать, значит, допуск в свою квартиру никому не даем, только через суд, по решению суда. Все, если, а суды вы знаете, да, мы разбирали в прошлой части, судов нет, поэтому извините, ребята, ничем помочь не могу. Значит, ребят, еще раз, возвращаемся к собственникам. Собственникам вашего, вашей квартиры в чем различие между правом собственности и собственностью? Право собственности дает вам право владения, пользования и распоряжения. И все. А собственник это тот, кому принадлежит. Почувствуйте разницу что называется. То есть вы имеете право владеть, пользоваться, распоряжаться, продавать, перепродавать, ремонты делать. Но в том имуществе, которое, ребят, вам не принадлежит, понимаете, оно вам не принадлежит. Оно принадлежит Российской Федерации. А Российская Федерация скинула с себя эту ответственность и передала вашему муниципалитету. То бишь, а, руководствуясь двумя законами, федеральным законом 131 да, и постановлением 30.21, mm -hmm. оно принадлежит вашему городу. То есть ваша квартира принадлежит вашему городу. Принадлежит, ребят. А вы владеете, пользуетесь и так далее. Да? То есть можете делать, что хотите, но принадлежит оно городу. Соответственно, а, если оно принадлежит городу, и если а, все домовое имущество принадлежит городу, то вы здесь при чем? Да, вы несете на отдельной территории под названием Жилое помещение, да, на которое у вас есть свидетельство о праве собственности, да, вы несете, а, скажем так, за него ответственность, там ремонты, обойщики, там, не знаю, краны, все дела. Но не более того, ребят, поймите, не более того, все, все остальное, пожалуйста, к собственнику. Вот в моем случае к Собянину. Вот я всех отправляю туда. Есть претензии, идите. Значит, с этим понятно, да? Закрепили. Кто такой собственник? Собственник всегда муниципалитет. Собственник это тот, кому принадлежит. А Вы владельцы права собственности. То есть вы как бы имеете, ну это знаете, как я купила машину, да, а у меня сын на ней катается. То есть она как бы мне принадлежит, да, но сын на ней катается, может разбить, может еще что-то, ну не проблема. Вот, ну понимаете разницу, да? Все принадлежит муниципалитету, а раз принадлежит муниципалитету, какие ко мне вопросы могут быть? Вот на этом, собственно говоря, нас всех и дурят. Эта вещь, я считаю, она основополагающая. Просто такие основополагающие. Дальше, ребят, следующим пунктом нашей программы я бы хотела, чтобы вы понимали прекрасно, да, что 188 жилищный кодекс, 354, и же с ними постановления не действуют, не несут никакой правовой основы. Соответственно, все, что они вам там тыкают, вы должны, вы обязаны, идите лесом. Ничего не должны, ничего не обязаны. Вот когда заработают, тогда и будем разбираться. Дальше, ребят, следующий пункт нашей программы – это договор. Гражданский кодекс Российской Федерации, он же и закреплен, этот, это право закреплено в Конституции. Нет договора, нет проблем. Договор должен быть заключен между человеком, то бишь вами, непосредственно, да, и той компанией, которая что-то с вас хочет, например, денег получить. Да? Нет договора, меня не волнует. До свидания. Значит, здесь я бы поделила след... на следующие вещи. Вы должны э, сейчас как-то это понять. Я не знаю, возьмите ручку, запишите, да, как вы это будете понимать. Вот здесь начинается, ребят, самое веселое. А здесь нам нужно отделить мух от котлет. Значит, вы должны понимать, что есть так называемые управляшки. То есть некие управляющие компании или вымогатели, те, кто с вас вымогает деньги. Но они, не, они прослойка. Ребята, они все прослойка, они не являются ресурсопоставляющей организации, либо услугопоставляющей организации, либо товарно-материальных ценностей поставляющей организации. То есть они некие прослойки. Значит, о ком идет речь? Вот у меня в моем случае да, есть, допустим, Мосэнерго. Вот МОСЭнерго является поставляющей организации, то есть они реально вырабатывают электричество, они там вырабатывают тепло, да, и, собственно говоря, у них есть лицензия на производство электричества, электроэнергии и ее продажу. Дальше появляется некая управляшка под названием ОАО, у меня, по-моему, АО, да, Акционерное общество МОСЭнергосбыт. Вот эта энергосбыт хочет от меня денег, чтобы я ей платила, понимаете? Так вот, ребята, они начинают третировать, что типа мы вам придем, свет отключим, тудым-сюдым. Но, во-первых, как вы мне отключите, свет не мой, да, и провода не мои. И к Собянину, пожалуйста, все вопросы. Во-вторых, во ребят, смотрите, какая история. Значит, они нас заставляют платить, типа якобы у нас есть какие-то лицевые счета, присвоенные квартирам. Нет никаких лицевых счетов, присвоенных квартирам. Ребят, нету. Есть ОДИ, общий прибор учета, значит, общая электрическая энергия, которая зашла в дом. Все, им этого достаточно. Они сняли эти показания вот, и, и выставили счет муниципалитету, понимаете? Кто выставил? Ресурсоснабжающая организация. Я вам сейчас расскажу, как работает эта схема. Значит, поскольку у нас, выше мы разбирали, да, что есть у нас собственные счета, да, на которых наши денежки, вот, и есть у нас куча, куча, прям целая гора, ребят, постановлений с 2002 года. У нас очень хорошо разработанная система межбюджетных трансфертов, так называемая, которая оплачивает любые потребности человека. Она их оплачивает. И это все, ребята, работает. Вот теперь давайте разберемся, как как это работает. Значит, до 18 -го года действовало 97-е постановление, всем нашумевшее, да. В 97-м постановлении было следующий принцип. Сейчас вам расскажу значит, там был оценен квадратный метр. В зависимости от региона, от города и так далее, был оценен четко квадратный метр. То есть, ваша квартира там, ну, грубо говоря, как у меня, до да, 73,6 квадратных метров, я умножаю на стоимость квадратного метра в Москве, и я получаю, что у меня конкретно на мою квартиру, на мой лицевой счет, открытый именно на меня, да, ну, как на собственника этой квартиры, приходят деньги в размере 30 тысяч чем-то там рублей. 30 Тысяч чем-то. Дальше смотрите, какая происходит история. Вот я вам рассказываю: Значит, пришли на мой личный счет открытый 30 тысяч рублей с копейками. Ну, там нормальные такие копейки. 30 тысяч рублей пришли. Да? Дальше управляшка выставляет мне так называемую квитанцию извещения, да, в которой она мне пишет, там 9 чем-то у меня за квартплату. Вот. То есть, я ей плачу эти 9 чем-то. Да, Куда уходят эти 9 чем-то? Я вам сейчас расскажу. Значит, смотрите, по 97-му постановлению, но ну, это было раньше так, рассказываю до 2018 -го года, сейчас расскажу, как это по-другому работает. Значит, до конца, до 31 декабря 2018 года работало следующим образом. На мой счет приходит 30 тысяч рублей. Мне выставляется квитанция, я на основании этой квитанции оплачиваю 9000 рублей, да? то есть я что делаю, а, оплатила 9000 рублей, а у меня там стоит начисление, строка минус, минус и сколько там за меня реально, реально насчитали, ребят, понимаете, реально. А реально это они сняли по всем счетчикам, показаниям, они сделали реальный расчет, конечно, это меньше, чем они мне выставили, в виде, знаете, таких каких-то там общую площадь перемножили там на тарифы, еще что-то, то есть они мне выставляют по максимуму счет, да, по максимуму. А сами-сами подают начисления, рассчитанные на основе счетчиков и приборов учета общедомовых, понимаете? То есть там сумма, ребят, занижена, ну, раза в три точно, вот. и значит, они на этот счет ставят дебет, строку дебет, да, что я там должна 4 с чем-то, но я оплатила 9. Вот, соответственно, эти 4 с чем-то дебет, которые выставлены, являются целевым платежом, то есть они пойдут в РСОшки, да, значит, они покрываются моим платежом, понятно, да, моим платежом, то есть из 9 тысяч, которые я заплатила, 4 200 отнялось, там покрылось и ушли в РСО на погашение, действительно, на погашение долга об услугах. Соответственно, все, что осталось от 9 тысяч, плюс еще остаток в целиковый, целиковый остаток, то есть 30 тысяч за меня пришло, но поскольку я сама оплатила и плюс еще вот этот вот остаток, куда он делся? Значит, остаток. Управляющая компания слизывает себе в доход, а межбюджетный трансфер, который пришел на мою квартиру, отправляется обратно в федеральный бюджет. Понятно? Схема понятна вам, ребят? То есть деньги, если вы не платите, если вы не платите, значит, из вот этих вот межбюджетных трансфертов, из 30 тысяч, которые пришли на мою квартиру, вот этот вот реально начисленный дебет в 4200, он будет отнят оттуда, а все остальное возвращено в федеральный бюджет. Вот, и тогда управляшка останется ни с чем, она останется с носом, потому что они не имеют права ничего трогать из федерального бюджета. Они кормятся, ребят, только с ваших платежей. То есть они с ваших платежей перекидывают денежку в РСОшки, а, значит, остаток забирают себе на забалансовые счета, а трансфер полностью возвращают. Почему? Потому что, задавайте вопросы Собянину, да, или вашему мэру. Потому что грабят, ребята, нас, товарищи, вот таким вот образом. Значит, это было до 2018 года, да, до конца. Сейчас схема другая. Сейчас действует постановление 259Н, и там схема следующая, что, а, потому что большие суммы гоняются туда-сюда обратно, и большие суммы все возвращаются, вот, на них там немножко наехали депутаты, и депутаты им урезали кормушку Ребят, вот поэтому сейчас у них печалька У всех наших мэров Вы все считаете, откуда мэры получают вертолет Почему там во Владивостоке У мэра есть личный вертолет Ну а что бы не купить личный вертолет Вы понимаете, у меня там 30 тысяч рублей На мою квартиру приходит И каждый месяц уходит лично мэру в карман Ну а что бы ему личный вертолет не купить И так с каждой квартирой, ребят Вот, Ну поэтому и покупают Значит это лирика Так, поехали дальше Смотрите, как сейчас работает 259-е постановление, 259 кто будет искать. А, теперь работает следующим образом. Теперь управляшка ходит, всех трясет, снимает все показания, все четко-четко-четко высчитывает и подает бюджет быстренько. Первого числа они должны подать. Все четко отчитаться да, по счетчикам. Столько это, столько это, столько это, столько. И уже на основании вот этих данных переводится именно такой бюджет, который <coughs> посчитан, то есть, грубо говоря, потребил дом там 600 киловатт, да, там электроэнергии, вот 600 киловатт будет оплачено, или там 1600, ну неважно, да, то есть именно вот это вот значение будет оплачено больше ничего, вот, больше ничего оплачено не будет. И поэтому управляшки, управляшки, они сейчас, ребята, в очень сильной агонии, и они сейчас пытаются выбить, скажем так, ну хоть какую-нибудь с вас оплату, почему сейчас они грызутся и бьются, потому что они вообще остались без денег, понимаете? То есть управляшки сейчас а, в таком подвешенном состоянии, они выполняют роль технических таких спецов, пошли, показания сняли, бюджет подали, а эти уже на основании этого бюджета уже заплатили за дом, ну и через них, собственно говоря, денежки прошли. Сейчас, с прошлого года, под вот это 259-е постановление был создан федеральный закон, на основании которого а, разрешили платить напрямую РСО. Вы что думаете, что они для вас этот закон сделали? Все таки обрадовались, у меня тоже тут мои ребята звонят и говорят, «Ура, я сейчас пошел, я сейчас буду там с РСО напрямую заключать договор». Ребят, успокойтесь, это не для вас. Это для того, чтобы собственники, кто такие собственники? Муниципалитеты. Еще раз говорю, вы не собственники, вы владельцы права. Вы им владеете, но это вам не принадлежит. Поймите вы одну простую вещь. Этот федеральный закон сделан для собственников, для настоящих собственников. То есть настоящие собственники, видим муниципалитета, Оформляют договоры напрямую с РСО. Убра... Убирают все управляхи. Убирают ребят. Их больше не будет. Год-два, 2019 год, 2020 год, год, последние годы. Там вот этот, кстати, 259 до 2021 -го года создан. До 2021 -го года уберут все управляющие компании, так или иначе. Хотите, вы с ними боретесь? Хотите вы вообще от них уедете, в Канаду живите? Они до 2021 года все будут существовать, их реально всех закроют, потому что у них больше не будет средств существования, ну а какой бизнес, знаете, без, без денег, да, такого не бывает. Поэтому их реально всех закроют, но будут закрывать руками людей. Они их не сами закроют, потому что эти все управляшки, они все частные конторы, понимаете? А государству очень сложно бороться с частниками, потому что те там начнут суды заваливать, там еще что-то ходить, там туда-сюда. Они сделали проще, они это все закроют вашими руками. Поэтому идете и разъясняете ваши ОООшки, управляшки и так далее. ТСЖ, ЖСК, что у вас, что, ребят, вас в любом случае закроют. Сейчас муниципалитеты пооформляют все договора напрямую, они уже оформляют напрямую с Мосэнерго, там, я не знаю, и так далее. Все пооформляют и будут платить без вас. Ваша задача будет только подавать счетчики, подавать значения и все. Больше от вас ничего не требуется. То есть понимаете, такая исполнительная функция. Но даже на эту исполнительную функцию предусмотрен бюджет. За это управляйки платят. Понимаете, вот э, у нее есть этот бюджет на канцелярию, на оргтехнику, на помещение правления, там еще что-то, ей платят за это, чтобы она ходила, там, я не знаю, крыши дома проверяла, да, и общие показания счетчиков снимала, то есть ей за это платят э, по бюджету. Поэтому никого не слушайте, это вообще этот закон не для вас, а именно для собственников, именно для муниципалитетов. Вот, ребят, с этим понятно, да, значит, следующее, что нужно понять, я уже говорилась, да, выше, это как раз-таки наличие договора между физическим лицом, ну, да, либо между вами, вот, и вот этой вот управляющей компанией. Значит, смотрите, управляющая компания – это прослойка между вами и РСО, да, или между вами и муниципалитетом. То есть это некая прослойка. Для чего она сделана? Для того, чтобы вот эти вот товарищи просто тупо подавали, подавали данные и все, и больше ничего. Но они тут как бы, ну коммерсанты же все, господи, они нашли на чем заработать. Тем более глупый народ, понимаете, недообразованный, на сто лет в школе не учили, понимаете, вообще. Поэтому никто ничего не понимает. Значит, смотрите. Что мы делаем с управляшками? Прям такой лайфхак. Значит, берем нашу управляющую компанию, которая из нас, от нас просит деньги. Ребят, не важно это Мосэнергосбыт, да, или еще, это там энергетическая якобы энергетическая компания, да, либо это ваша ТСЖ, либо это ваша ЖСК, от вас просит денег. То есть конкретно кто просит денег у вас? Вот конкретно кто написан в платежке, кто именно денег просит? У вас бывает в платежках по два товарища написаны. Да? Один как бы исполняет обязанности по договору управляющей компании, а другой какой-нибудь АО ЕРЦ. Вот ЕРЦ просит денег. да? Вот смотрите, кто просит денег. Значит, что нужно сделать? да, всем известный сайт, заходим. И по ННН этой компании, значит, мы ее там ищем. Нашли. Открываем выписку из egrayul. Первое, что нам нужно посмотреть, ну, помимо ГРН понятно, на единичку коммерческая э, компания. Первое, что нам нужно посмотреть, это э, какой формы собственности она, то есть кто она такая. ООО, там, АО и т.д. и т.п. Да? Второе, надо посмотреть лицо, которое имеет право действовать без доверенности в отношении этого юридического лица. Вот только с этим лицом вы ведете переписку. Никаких телефонных переговоров, никаких частных переговоров, ничего, только, ребята, официальная переписка посредством Почты России. Никакой e-mail, никакие электронные приемные, ничего не, потому что потом хрен докажете, понятно? Вот, значит, только Почта России с описью вложения, все дела, вот только официальная переписка». Дальше, значит, только с этим лицом. Никакие Васи, Пети, Гоши, которые вам будут отвечать, не несут никакой правовой последствия. вообще абсолютно. То есть посылайте всех в сад, мне нужно за подписью именно такого-то товарища. Они вам будут писать отписки, что это не важно, что я на должности, троллевали. В общем, посылайте всех разом в сад, только с этим лицом. Значит, дальше... Все, что они вам присылают, угрозы там, и так далее, тому подобное, требования. Если у этого лица нет доверенности, которая зарегистрирована в этой выписке EGRU, на право представления интересов этой компании то же самое. Угрозы, все вот эти телефонные акты террористические, да, все посылайте в сад. Значит, как себя вести в телефонных разговорах? Поднимайте трубку, и единственное, что говорите, на, на каком основании вы вообще звоните по этому номеру, откуда у вас этот номер, откуда у вас персональные данные. Это вообще не я, и я знать не знаю, кому вы звоните. Все, ребят, значит, пару раз вы им так скажете, и они вам перестанут звонить. Отрицайте, что это ваш номер телефона. Не, ни в коем случае не называйте своим фамилиями, именем, отчеством, не признавайте, что это вы отвечаете по этому телефону. Да? А, все время затыкаете их и говорите «152 ФЗ». На каком основании вы меня беспокоите? Вы меня, человека беспокоите? На каком основании? Откуда у вас мой номер телефона? А чей ваш вы не говорите? То есть кто вы такие, не называйтесь, не представляетесь, ничего. То есть откуда номер телефона у такой-то компании? Я буду на вас жаловаться. И все, ребята, и посылайте всех в сад. Только официальная переписка. Никакие e-mail, ничего. На e-mail то же самое. Откуда у вас моя личная почта? Чья моя? Не называйтесь. То есть 152 ФЗ вы нарушаете, предупреждаете их по всем каналам. Значит, вы не рентген и вы не, не знаю, там не Копертфильт и не все остальные. Вы не можете идентифицировать, кто с вами говорит на том конце провода. Не можете? Не можете. Поэтому не ведитесь никогда ни на какие телефонные террористические разговоры и все остальное. Да? То есть нет ни не я, откуда буду разбираться, еще раз позвоните с этого номера, буду подавать в прокуратуру и все остальное, да? телефонный терроризм. Вот, это что касается разговоров. Значит, ребят, дальше поехали по поводу выписки. В выписке нам очень интересно посмотреть код АКВЭД. Это основной вид деятельности, которым занимается компания. Вот там начинается самое веселое. Если это будет какая-то энергосбытная компания, да, там будет код, по-моему, 35.1 или 34.1, я сейчас гляну. Там смысл такой, что торговля, торговля электричеством. Значит, если вы видите, ребят, вот этот код аквэд торговли электричеством, первое, что вы должны понимать, у этой компании должно быть разрешение или договор с муниципалитетом города, что на его территории разрешено торговать электроэнергией именно вот этой компанией. Это раз. Второе, должна быть лицензия на торговлю. Этот код лицензируется. У нас есть постановление о дополнительном лицензировании определенных видов деятельности, поэтому не помню там ФЗ или постановление. Ну, в общем, почитайте, там это есть. Торговля электроэнергии, ребята, лицензируются. Поэтому два документика, как минимум, спрашивайте. И должен быть документик под названием «Соглашение или разрешение жителей, жителей города» на использование или на пользование вот этим вот торгующей конторой да вот этой энерготоргующей на использование электрических сетей то есть что типа жители разрешили и так далее да потому что все жителям принадлежит в городе принадлежит все жителям а жители передали на управление городу там все очень хитро почитайте устав вот поэтому кто правит городом жители Администрации, районы администрации и прочее – это то, кого, кого поставили на место управлять жители, да, ввиду своей там сильной занятости. Вот, они создали всякие администрации и передали им полномочия. Ну, тоже, кстати, спорный вопрос про полномочия, про выборы мы с вами говорили, да. Вот, значит, поехали дальше. Смотрите. Какой у них код АКВЭД? Если это управляшка, если это торгующая электроэнергия, у них должен, должна быть лицензия. Если это... Управляющая компания, у них, как правило, код 681, по-моему, да, или 68. Ну, короче, там будет управление многоквартирными домами по договору или в качестве добровольных пожертвований или добровольных, в общем, каких-то взносов, да. Вот, будет вот такой вот код. Значит, первое, что вы должны понять, вот этот код тоже лицензируется. Лицензия выдается вашей городской жилищной инспекцией. Поэтому смотрим лицензию, есть ли у компании лицензия, обязательно должна быть лицензия. Нет лицензии, но на каком основании вы ведете свою деятельность. Дальше, сейчас все ТСЖ, ЖСК и, и же с ними вот эти вот организации, они тоже поставили себе такой код. Вот, и они все утверждают, что нам лицензия не нужна, потому что мы ЖСК или мы ТСЖ. Значит, относительно ЖСК могу сказать следующее, что сейчас жилищным кодексом Российской Федерации, там глава пятая, которая не действует, кстати, но тем не менее, да, нам больше нечего опираться, нечего отталкиваться. В главе 5 четко написано, кто такие жилищно-строительные кооперативы. Жилищно-строительный кооператив – это тот, у кого в собственности земля, на которой он строится. И пока у него земля в собственности, он имеет право быть ЖСК. Если земли в собственности нет, ребят, до свидос. Все, какой-то ЖСК. То, что у тебя в названии написано ЖСК, ты не ЖСК. И то, что они говорят, что мы ЖСК, и поэтому ЖСК не нужна лицензия на управление МКД, не нужна. А на строительство нужна, там другая лицензия, ребят. Они так и так, понимаете, как уж на сковородке. То есть если они вам будут доказывать, что они же ИСКА, поэтому лицензию на управление, может, инспекции получать не надо, или в любой там горжилой инспекции, да, тогда вы им говорите, ах, вы ЖСК, тогда покажите мне ваше разрешение, разрешение на строительство должно быть у них. Нет разрешения на строительство, тогда идите определяйтесь. Кто вы? На самом деле, по факту, ребят, э, любое ЖСК, не имеющее земли, является обычной управляющей компанией. Но ну, просто у них вот такая вот типа форма собственности, за которой э, законодательно не закреплено никакой ответственности. То есть они могут так называться, пока им нравится. И на самом деле очень многие так называются и вводят народ в заблуждение. Значит, что касается ТСЖ, такая же Петрушка. Там по ТСЖ есть свои нюансы, честно сказать, я глубоко не вникала, но, ребят, поразбирайтесь, какие у ТСЖ должны быть лицензии, там и все остальное. Значит, смотрите, в чем прикол еще с ЖСК. ЖСК, там и у ТСЖ, кстати, одинаковая картина, сейчас я вам расскажу, на что еще обращать внимание. Значит, если вы являетесь членом, ну, ребята, я вас тут поздравляю, тут, значит, себе венок на памятник готовим. Почему? Потому что закон обязывает платить членские взносы. Нравится тебе, не нравится, то есть ты даже крякнуть не можешь против того, что тебя что-то не устраивает, величина взносов и так далее. То есть назвался членом некоммерческой организации, будь добр, а это некоммерческие организации все, ЖСК, ТСЖ, посмотрите форму собственности, это некоммерческие организации, посмотрите устав этих компаний, это НКО. Вот. Поэтому ä, законодательно закреплено, и вы это никак не оспорите. Если вы член, вы обязаны платить любую сумму, которую вам нарисуют ä, в так называемых платежах когда или там извещение квитанции они называются квитанции извещения как хотите вот понимаете да значит первое что вы должны сделать это написать заявление и выйти нафиг из всякого членства вот если вы не член вот тут начинается самое веселое. Здесь все просто. Нет договора до свидос. Значит, принудить заключить договор они не имеют права, потому что договор должен быть заключен по гражданскому кодексу обоюдно на взаимовыгодных условиях. У вас какие выгодные условия взаимодействия с этими управляшками. Я не знаю ни одной выгодной условии. Да? Ну, не знаю. Но вот если они мне докажут хоть одно выгодное. Дальше. Значит, договор считается заключенным по достижении а, взаимопонимания и согласии договоренности по основным условиям договора, по существенным условиям договора. А что является существенным условием договора? Это а, величина поставки, да, чего-то там Соответственно, график поставки и его стоимость. Вот это существенные условия договора. Кто-нибудь с вами согласовывал условия там, поставки какого-то либо ресурса, либо еще чего-то, либо услуги? Вы заказывали у них эти услуги, которые они вам выставляют? Да никто не заказывал. Вы хоть один акт подписали выполненных работ? Да нет, конечно. Вот, ребят, поэтому а, тоже спорный вопрос. В общем, нет договора, нет проблем. До свидания. Следующий момент. Значит, договор обязателен. Кто вам будет говорить, что «Ой, нам договор не нужен», это, знаете, их глупость, юридическая безграмотность. Пусть идут, читают, масса, масса уже по этому поводу написана в интернете. Они обязаны иметь договор, их законодатель обязывает, даже обязывает в их любимом 188-м жилищном кодексе и в 354-м, который не действует, даже там их обязывают. И по гражданскому кодексу их обязывают, который до сих пор еще действует. Вот, Они обязаны иметь договор. Значит, почему они не делают договор, ребят? Ну, потому что, понимаете, да, о том, что я выше сказала, нет смысла. Вот, нет смысла. Они будут вас запугивать, принуждать, в общем, действовать как рэкет в 90-е, поэтому что с них взять? Вот, они где-то там замерзли в 90-х, их надо просто отогреть, видимо, как-то в чувство привести, я не знаю. Они же не обдупляются, что тут происходит. Так, что еще у нас по ЖКХ? По ЖКХ... По поводу домофонов, да, вот тоже интересная тема по поводу домофонов, значит, ребят, есть разъяснение письма то ли Минфина, то ли Минстроя, в общем, я вам как-нибудь скину, и там все черным по белому написано, что когда устанавливали домофоны на, телеф... на... на дома, да, было распоряжение, на это выделился отдельный бюджет, и домофоны были оплачены единожды, если домофоны в домах ломаются, то управляющая компания просто составляет смету расходов, да, учитывает там по актам, все то же самое, да, содержание ремонт строка, по актам все учитывается и оплачивается из бюджета. Поэтому ни о каких абонентских поборах за пользование домофоном речи быть не может. Это равносильно того, что они сейчас включат абонентскую плату за пользование почтовым ящиком, лифтом, я не знаю, там пластиковыми окнами в подъездах и так далее, понимаете? То есть, ну, бред собачий. Абсолютный бред. Вот, ни о каких домофонах вообще речи быть не может. Это понятно, да? Какие у нас там еще услуги всякие? А, ну всякие любят они поборы, типа там на а, как-то резервные фонды, на канцелярию они там еще собирают, еще на что-то. Ну как-то обзывают они вот это вот строка. Значит, если вы не член, то вы никакие членские взносы платить вообще не обязаны, понятно? Вот, поэтому всех их посылайте далеко и надолго. Значит, самое главное, что вы должны, ребята, понять из всего этого, что вы не собственники. И все, что относится к собственникам, надо людям разъяснять, что я не являюсь собственником. Собственником является город Москва, город Казань, там и так далее, да. Муниципалитет. Я не собственник. Я лишь владею правом собственности. Вот. Дальше, значит, вот это самое главное. Дальше вы смотрите, какая управляшка с вас просит денег. На каком основании. Она может с вас просить деньги только на том основании, если у нее есть договор. Нет договора вообще каких какие ко мне претензий. Дальше. Они же просят денежку, ребят. Раз они просят денежку, значит, в этот момент они кем выступают? Агентом, платежным агентом. А платежный агент у нас должен лицензироваться в Центральном банке Российской Федерации, да, иметь лицензию на совершение операций по счетам, по вкладам и так далее. Открыть на ваше имя счет 4821, да, специальный счет, на который вы будете там свои денежки складывать, контролировать, куда они расходуются, как, на кого от кого пришла там долговая там какая-то да, первичная документация от какой организации пришла куда ваши деньги расходовались то есть чтобы вы могли бдить да куда все пошло но им это не нужно им это не нужно и никогда они это не будут делать хотя в принципе по закону они обязаны это сделать если уж они тут как бы по чесноку хотят играть да но Опять же, сейчас вот в действии с 2019 года по 2021 год на три года 259Н постановления да, все, все по бюджетам. То есть, ребят, еще раз я вам повторю, если вы до сих пор платите вашей ЖКХ, вашей управляющей компании, вот этому вымогателю, кто у вас денег просит, вы должны понимать, да, что вы делаете. На вас лично, на, как на собственника, на основании вашего документа, свидетельства о праве собственности, на вас лично открыт расчетный счет. На этот расчетный счет, согласно вашим квадратным метрам или вашим фактическим расходам, приходят э, трансферты бюджетные, понимаете, деньги приходят на ваш счет. И туда же делается начисление, минус, то есть от ресурсов со снабжающих организаций делается минус если вы туда платите самостоятельно значит из ваших денег покрываются эти минусы до да, дебиты остаток идет в карман управляшки трансфер обращается обратно в город москву до да, мэру мэру в карман все ребят все то есть вы сами поддерживаете вот эту мошенническую схему, и вы возмущаетесь, откуда у нашего мэра там дворцы, пароходы, вертолеты? Так откуда? Вот они откуда. Вы же это все поддерживаете. Кто вас просит-то? Но вы же не хотите разбираться во всем этом бардаке, вам надо там простимулировать мэра, а то у него, понимаете, там сын голодает. Вот, где-то, где-то вдали голодает бедный сын мэра. Ну, в общем, ребят, да, такая вот есть история, поэтому прекращайте платить. Вот, значит, смотрите... По Гражданскому кодексу, должник не считается должником, если он сделал запрос в компанию и известил, что в связи с непонятной обстановкой в ЖКХ, очень много случаев мошенничества и так далее, мне нужно проверить на основании правового мониторинга, да, согласно там федеральным законам определенному определенным о, правовом, о статусе общественного правового мониторинга, плюс ко всему там же действует еще легализация отмывания денежных средств, плюс ко всему пособничество терроризму, значит, им указываете, поэтому, товарищи, будьте любезны, значит, предоставьте мне, первый договор, да, между мной и вами, вот, на оказание работ, услуг, акты, там, тра -тата. то есть любые основания про документации на основании чего вы с меня просите деньги лицензии там ну в общем ребят таких запросов очень много в интернете вы найдите прочитайте вдумчиво поймите что люди просят да они есть там очень крутые есть такие light версии но тем не менее да основу я вам заложила вы уже должны понимать да в чем собственно говоря суть аферы вот что еще Значит, как только вы им такое письмо-уведомлялку кинули, да, с, с запросом информации, вы их уведомляете, что на основании гражданского кодекса должник не считается должником, пока не исполнены кредитором все условия. То есть договора нет, этого нет, этого нет. То есть поскольку кредитор, то есть то, та сторона, которая с вас что-то требует, не исполнила свои условия, договор не считается заключенным и должник не считается должником. Это понятно. Вот, потому что все, ой, я должник, пусть они в суде идут и докажут, что вы должник, понимаете, значит, что касается суда, как правило, они все там быстренько бегут, ах так, кто-то там проснулся, сейчас мы тебя судом нахлобучим, как правило, что касается суда, ребят, в суд надо по ЖКХ заходить очень правильно. Значит, первое, что вы должны от них, от всех требовать, это первое, уведомить судью, что она никто и звать ее никак, а второе, это то, что, в общем, вы должны показать свои зубы. Первое, что вы должны сделать, это сказать, слушайте, ребята, какое право, какое конкретно право я нарушила? ГПК определяет очень четко, там есть три статьи по нарушенным правам. Вот, то есть, что конкретно, какое право считается нарушенным для того, чтобы было применено возможные меры там, государственного принуждения, воздействия и так далее на вас, как на должника. Так вот, они должны определить, какое именно право вы нарушили. Понятно, да? Следующее, значит, как правило, они э, мотивируют судье суде свои требования тем, что вот они притаскивают какие-то старые, потрепанные, там, прошлого года, прошлого века, там, не знаю, у меня 2009 года приволокли в суд э, договоры с ресурсоснабжающими организациями. Значит, э, здесь действует тоже пункт ГПК, предоставление недостоверной информации. Если судья это принимает в материалы дела, Значит, судья у нас идет по 315 статье Уголовного кодекса. Значит, ГПК, статья 67, пункт 7. Все. Документы, которые должна, принимает судья, должны быть нотариально заверены. Если они предоставляют копию договоров с ресурсоснажающими организациями и судья их принимает, то она нарушает ГПК 67.7. И это уголовная ответственность, там статья 305, а значит она ведет подготовку в к делу к вынесению заведомо неправомерного решения. То есть она принимает в материалы дела заведомо, Документы, которые могут быть сфальсифицированы, сподделаны и так далее, у нас заверяют документы только нотариус. Судья не имеет права не заверять, не ни свидетельствовать ничего. Соответственно, если вы такой факт суде видите, пишите заявление и значит требуйте заявление, не ходатайство, ребят, нет никаких ходатайств, только заявление требование, что требую отклонить, значит указывайте все вот эти нарушения и отвод судьи. Потому что вот она увлечена в этом отвод судьи. Так, следующий момент, значит, по поводу вот этих вот договоров. В Гражданском кодексе, ребят, очень четко написано, что заключение договора одна сторона и вторая сторона, если вы там не являетесь третьей стороной по договору, то для вас никаких правовых последствий эти договоры не несут. Все. То есть одно там у, с другим ОАО, пауза, ЗАУ, там еще там и т.д. и договор, и вы-то здесь при чем? Где собственник? Нету. То есть вас там нету. А раз вас там нету, значит никаких правовых последствий для вас этот договор не несет. Значит, они вообще в принципе ничтожны. Сама суть этих договоров ничтожна. И никак, никакого решения м, или там аргумента в пользу вот этой управляющей компании нету абсолютно но суды у нас вообще конечно, наглые оборзевшие. они такие а ну чё договор же есть все копии приложили а то что они не заверены у нотариуса а, это срать короче А давайте ну вот договоры есть вот ну в заводу же как-то платится как платится выкажите мне хоть одну платежку нету платежек но ну, это не важно да должны все вы должны но, в общем нарушается все что можно ребят все что что можно нарушается, и в судах тоже, потому что мы себя ведем в судах как овощи, да, как физлица, вот рабы, которые все время должны на все согласны, и более того, мы не знаем законы, мы даже не знаем, чем парировать. Когда вы приходите в суд с жесткой позицией, да, судье сразу отвод, судью сразу на место, ты никто, твоего суда нет, расследование ей на стол, там, не знаю, куча запросов от председателя суда, от судебного департамента, а... Скриншоты с ру что нет первого ФКЗ, там не прошел публикацию, там вот это, вот это, все, отвод, я не доверяю суду, я не доверяю судье, значит, мне личные данные не предоставлены. Есть очень хороший документик Советского Союза о предоставлении гражданам достоверной информации, вот тоже на него можете ссылаться. Потому что наши суды очень любят говорить, что законом не предусмотрено предоставление личных данных судьи. Да что вы говорите? Или ссылаться на свои внутренние регламенты, как судебный департамент ссылается. Внутренние регламенты, что а согласно внутренним регламентам мы ничего не можем вам сказать ни про суд, ни про это. Извините, товарищи. Есть четкий закон СССР, который говорит, что все, что касается прав граждан, вы не дополож на стол. Поищите, есть такой закон, не буду сейчас на него заострять внимание. Что еще хочу сказать про управляшки, про управляшки, такого бы вам, а, значит, про право я вам рассказала, да, спрашивайте у товарищей, какое право вы нарушили. Кстати, про электроэнергию, а, чтобы вы понимали, никакая электроэнергия у нас не потребляется, электроэнергия это есть не что иное, как электромеханическая реакция, это реакция. Ток как пришел к вам, так и ушел в том же количестве. Вызвал в лампочках в электроприборах реакцию: вы его никуда не сожрали, не потребили. Понимаете, вот вы вот это поймите. Вы пользуетесь водичкой, вы ее никуда не деваете, вы вертолеты за окном не моете. Водичка, как пришла к вам в дом, вы ее попользовались, она точно так же утекла в очистные сооружения. И обратно у нас э, цикл рециркуляции построен воды. Вы что думаете, что где-то, куда-то эта вода тратится, да мы бы уже давно бы всю воду бы на земле выпили бы, она кончилась, да? Вы ее попили, пописали, все, она вернулась обратно. В чем проблема? Ну хорошо, не в свой унитаз пописали, к соседу сходили на работе, да? Но смысл-то один и тот же, ребят. Водичка-то вернулась. Вот, поэтому мы не потребители, да, мы пользователи. Мы попользовались этой водой и использованную воду обратно им вернули. То, что они там говорят, что э, как раньше было в Советском Союзе платить за доставку воды, да, мы платили за доставку воды, действительно, вот, но от нас в Советском Союзе скрывали, что доставка тоже этими трансферами оплачивается, все оплачивается, ребят, вы не собственники, вы поймите одну главную штуку, вот, значит, ребят, э, это... Основная основная такая информация, за которую вы должны зацепиться, чтобы у вас в голове все встало на место. Неважно, какая управляха хочет с вас денег. Будь то энерго-продающая компания, да, либо продающая вам услуги. А, что еще хочу сказать. Да, очень важное такое замечание по поводу вот этих квитанций. Значит, есть... У нас такое постановление о бухгалтерском учете, в котором написано, что первичные платежные документы должны оформляться печатью организации, подписью главного бухгалтера. Но вот это то, что вам присылают, это оферта. То есть это добровольно. Захочешь – оплати добровольно, не захочешь – ну и не захотел. Да? Значит, печати нет ничего нет, там у многих, кстати, нету даже в какой валюте платить, то есть в рублях, тугриках, просто циферки написаны и все. Вот, поэтому, ребят, это оферты, и по законам оферты, да, вы можете их не акцептовать. То есть там закон оферты гласит следующем, для любого, кто отзовется, вы же не отзываетесь, ну и не отзываетесь дальше». Сама по себе эта бумажка, ну вот смысл ее поймите, да, что они берут какие-то квадратные метры, причем вашего жилого помещения, а не общего имущества, как положено по закону, да, 491, посчитайте. И там все написано, как, как вот эта строка содержание ремонт должна формироваться, что это содержание ремонт общего имущества. Не жилого ни разу, а общего. А то, что они пишут «содержание ремонт жилого помещения», да, то есть вы содержите, ремонтируете мое жилое помещение, как интересно, интересно когда. Хоть один акт, хоть одну услугу мне покажите». Ну, в общем, ребятки, все это абсурдно, вот, и это все надо понимать, да. Если у вас там какие-то еще есть услуги, помимо света, там, содержание ремонта, домофоны, там, горячей-холодной воды, водоотведения, ну, напишите, да, будем разбираться по конкретной услуге, но в основном я вам все рассказала. Значит, постараюсь наскидывать каких-нибудь документиков. Вот, каких-нибудь документиков им, ну, чтобы вы уже, по, по крайней мере, поняли, ну, вообще кишит интернет этими документиками, можете на основе понимания этой информации, да, можете всех посылать лесом. Значит, ребят, как мы можем получить доступ к нашим деньгам? Только отказавшись платить, потому что пока вы платите, вы поддерживаете сами эту схему, понимаете, то есть вы участвуете в легализации отмывания денежных средств, вы участвуете, вы сами преступники, вы поймите это наконец, что вы сидите как мыши все боитесь, а если я, они у меня придут, отключат, да кому они отключат? Ну, подумаешь, там есть, да, есть придурки, у меня тоже вот придурок такой же, ходит, мне тут все грозит, что все откроет, все отключит, все там перекроет, ну, ради бога. Значит, спасение есть у тех, у кого многодетные семьи различные социальные, какие-то льготы есть, пенсии там и так далее. Ребят, для вас хорошая новость, не имеют права. Вот, не имеют права социально защищенные слои населения, да или незащищенные слои населения, вообще отключать от чего-либо, либо, либо как-то умолять их в правах. Вот, и поэтому они боятся. Если они так будут делать, то это вообще тренд-бас. Значит, всем остальным я вам вообще просто хочу сказать, поскольку они нам все, всем... Я такой лайфхак. Вот сейчас вот хакну. Лайфхак, значит, ребят. Они всегда нам шлют какие-то поддельные документы, и они этого не стесняются. Ни один суд не будет делать никакую экспертизу. Поэтому идете в интернет, слизываете оттуда любое удостоверение многодетной семьи, Значит, берете это удостоверение, отсылаете вашему, ваши управляшки и говорите, ну, вставляете туда свое фото, там тра-та-та, -та -та, короче, вставляете и говорите, что законом запрещено многодетную семью, значит, ограничивать там тра-та-та. -та -та. Вот, если вы это сделаете, то, значит, я вам тра-та-та. И все, они не имеют права ни свет вам рубануть, ничего. Многодетные семьи у нас под особым, как бы, под особым контролем, ребят, по себе скажу, поэтому ни черта, законом запрещено. Их же законом, который отменен, там 354, там, еще какой-то ЖК, запрещено трогать многодетные семьи. Вам никто не запрещает сфальсифицировать документы. Они вам все. Они вас вообще без документов требуют, вы поймите. А вы боитесь пойти в интернет и сделать какой-то фотошоп фотожабу. А в чем проблема-то, собственно говоря? Я не вижу проблемы. Если это вам позволит спокойно уехать в отпуск, да, и там не бороться с ними, пожалуйста, делайте фотожабу. Значит, пишите, что у меня многодетная семья. Вот, не имеете права. И все, ребята, и спокойненько езжайте в отпуск. Никто у вас не тронет. Даже если что-то и будет, то у вас все ваше имущество останется в целости и сохранности. Ну и соседи там предупредите. Вот, по крайней мере, отправляйте это все Почта России, чтобы у вас это все было на руках. Значит, если, ребятки, я там какие-то еще моменты по ЖКХ-шной схеме не учла, да, я постараюсь кинуть документы, чтобы вы там посмотрели, поднатарели, поняли, на что. На что ссылаться, чем аргументировать, какими статьями, какими законами, какая логика должна быть. В общем, давайте, давайте так делать, да, чтобы хотя бы вы уже понимали. Вот. Но Единственное, к чему я вас, допустим, всех призываю, ну, хотя это личное дело каждого, но тем не менее, да, задумайтесь о том, что вы помогаете этим мошенникам. Ведь благодаря вашему бездействию и вашим страхам они покупают себе очередные вертолеты. Вот и все. Никто в этом не виноват, кроме вас. Вот. А потом все сидят и говорят, а где мне денег взять, ой-ой-ой, все так дорого, а где мне денег, мне на жизнь не хватает. Если вы перестанете платить за услуги ЖКХ, за связь, за свет, за телевизор, за все вот это вот говно, которое у нас оплачено, если вы за это перестанете платить, вам ваших денег вашей зарплаты так называемой да, вполне себе хватит. Вот вполне себе хватит, ребят, я вас уверяю. У нас не такие уж большие деньги нужны, знаете, купить, покушать и сходить в кино. Вот не такие великие деньги. Поэтому прекратите мошенников поддерживать, прекратите. Ну, на сегодня все. Если какие-то вопросы по ЖКХ, если что-то не раскрыло, то, пожалуйста, задавайте вопросы в болталку, буду рада ответить.